Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбор и на очереди 2014 год. Не теряем ни минутки, сразу же приступаем к разбору. Для того, чтобы не терять много времени для перепечатывания всех вот этих заданий, я уже стала в виде картинки. Я думаю, что нам самое главное не как это красиво или некрасиво оформлено, а именно суть. А1 катионом является частица, формула которого. И катион, я напомню, это та частица, которая имеет положительный заряд. Вот Единственное, что мы здесь видим, H3O+, это ион гидроксонии, правильный вариант ответа 1. Число нейтронов в ядре атомов Тора равно. Напомню, что число нейтронов – это разница между массовым или нуклонным числом и протонным числом. Значит, массовое число 19, протонное число 9. Соответственно, правильный вариант ответа 10, и это номер 3. А3 – формулы веществ, которые, каждая из которых состоит из атомов трех химических элементов, указаны в ряду. Значит, сразу же что мы видим там где простые вещества нас не интересуют дальше мы видим h2s из 2 по 2 5 из двух элементов и так далее ну и давайте считать оставшиеся h 2 so 4 водород серый кислород три различных химических элемента калий у OH, калий кислород водород три химических элемента ch h3 у Хлор, углерод, водород, хлор. Три химических элемента. Почему не подходит четвертый вариант? Азот, азот и водород. Да? То есть здесь два химических элемента. Во всех остальных будет по три. Далее, А4. Основные свойства. Правильно сказать, основные свойства гидроксидов монотонно усиливаются в ряду. И мы здесь с вами видим у нас непосредственно разные гидроксиды, и их основные свойства будут изменяться в периодической системе. В периоде слева направо они будут ослабевать. А в группе сверху вниз они будут усиливаться. Нам нужно усиление. Значит, мы с вами смотрим, как периодически будут изменяться положение соответствующих металлов в периодической системе. Натрий, калий, магний. От натрия к калию, то есть они у нас вот таким вот образом стоят в периодической системе усиливаются, а потом к магнию они ослабевают. Потому что мы вверх подходим, не подходит такой вариант. Алюминий, баре, кальций. От алюминия к баре уже будут ослабевать, поэтому такой вариант не подходит. Магний, кальция, алюминий значит, э непосредственно от э магния к кальцию. У нас усиливается, от кальция к алюминию будет ослабевать. Не подходит такой вариант. А я вам, кстати, во втором варианте сказала, от алюминия к барю ослабевает, усиливается. От алюминия к барю усиливается, а от бария кальция, потому что мы идем вверх ослабевает. И последний. Берилий, литий и калий. От берилия к литию мы идем левее, значит усиливается. И от лития к калия мы идем вниз, значит тоже усиливается. Правильный вариант ответа 4. Опять в порции вещества, формула которого CO содержится 1 моль атомов углерода, укажите объем порции при нормальных условиях. Значит, у нас а, здесь правило атомарности. За счет того, что вы такой молекуле CO... 1 моль нашего углерода и соответственно соотношение молекулы и атома 1 к 1, значит и 1 моль нашего будет СО2. Объем СО2 рассчитывается как химическое количество умножить на молярный объем, который равен 22,4. Соответственно и объем получающийся нашего газа тоже 22,4. Правильный вариант ответа 3. А6. В кристалле калий 3 по 4 присутствует связь значит что сразу же скажем между катионами калия и по 43 минус ионами я вот так вот условно нарисую будет ионная связь внутри по 43 минус будет непосредственно ковалентная полярная значит мы с вами ищем ионная ковалентная полярная это правильный вариант ответа 4. А7. Установите соответствие между формулой частицы и числом электронов, которые образуют химические связи в этой частице. Но давайте разбираться. Кислород и водород. Значит, у нас OH-группа. То есть между кислородом и водородом одна связь. Значит, количество электронов у нас будет, соответственно, 2. То есть для номера 1 подходит пункт А. Далее СО 2 Значит, у нас вот Таким вот образом будет рисоваться молекула. Молекула, между прочим, здесь линейная. 4 связи, 4 умножить на 2, это 8 электронов. Значит, 2 соответствует у нас Г. И последнее NH4+. Значит, у нас здесь... Будет, я вот так даже напишу, еще одна связь по донорно-акцепторному механизму и все равно четыре связи. Значит, и для третьего пункта подходит номер Г. Вот мы сейчас ищем правильный вариант ответа, это второй. 1А, 2Г, 3Г. Далее, А8, соль состава бари XO4 образуется при взаимодействии водного раствора гидроксида бария с оксидом, формула которого. То есть у нас здесь, давайте просчитаем степень окисления. Кислород минус 2 и... А минусов у нас непосредственно 8. Дальше барий плюс 2, значит нам не хватает 6 плюсов. Соответственно, в оксиде степень окисления у элемента тоже должна быть плюс 6. Фосфора плюс 5, серы в СО2 плюс 4, в СО3 плюс 6 нам подходит, то есть это будет правильный вариант ответа. И в Н2О3 степень окисления плюс 3 не подходит. Далее, А9. Фенофталиин приобретает малиновую окраску в растворе, который образуется при растворении в воде оксида. Значит, малиновая окраска будет в щелочной среде, то есть у нас должно быть основание. Причем алюминий 2О3, это у нас нерастворимый гидроксид в воде, он нам 3 и, соответственно, это у нас... Кислотный оксид, НО NO вообще не солеобразующий, и вот как раз-таки кальций при растворении в воде будет давать кальций H дважды, а это у нас основание, и это сильное основание, соответственно, феналфтолин будет приобретать малиновую окраску. А10, число атомов формульной единицы соли, полученной при взаимодействии избытка хлороводородной кислоты, еще здесь запишу, значит, хлороводородная H-хлор, и гидроксида кальция равно... Значит, у нас будет получаться кальций, хлор 2 и вода. Ну и все уже уравняю. Теперь у нас спрашивают число атомов формульной единицы соли. Значит, вот у нас соль, один кальций и два атома хлора. Всего у нас три атома. Значит, правильный вариант ответа 3. А11. Укажите верное утверждение. На 3 хлор, 2, цинку, ас4, ас4 на 3 относится к классу солей. Да, все верно. На 3 у нас средняя соль, калий 2, цинку, ас4, ас это у нас комплексная соль, а на 4 на 3 тоже средняя соль. Почему оставшиеся варианты не верны? Купрум-С имеет молекулярное строение. Нет, за счет того, что это у нас соль, здесь ионный тип связи, значит ионная кристаллическая решетка и немолекулярное строение. Натрий 2 hpo 4 является слабым электролитом. Нет, это у нас соль, а значит сильный электролит. hno 2 образует, образует как средние, так и кислые соли. Нет, только средние, потому что hno 3 это 2 это у нас одна основная кислота, поэтому только один тип солей. Далее А12. Укажите верное утверждение относительно кислорода, серый, селена и тилура. То есть, если мы посмотрим, это у нас элементы шестой а Группа имеет высшую степень окисления равную плюс 6. У селена и телура действительно. Но вот кислород выше для него степень окисления плюс 2 в таком соединении, как Овтор 2 в фториде кислорода. То есть этот вариант нам не подходит. Только сера существует в виде нескольких латропных модификаций. Тоже нет, потому что у кислорода есть две лотропные модификации. О2 кислород, как простое вещество и О3 озон. Далее, молекулярная форма. Формула водородных соединений H2 элемент. Вот это верно, то есть H2O, H2S, H2селен и H2тилур. То есть нам это подходит. Сера, селен, тилур в реакциях с кислородом проявляет окислительные свойства. Наоборот, они проявляют восстановительные свойства, потому что кислород у нас более электроотрицательный. Далее. А13. Укажите верное утверждение. В соединениях кальция H2 на 3H степень кисления водорода плюс 1. Нет, вот как раз-таки единственное, где в гидридах может проявляться отрицательная степень окисления водорода, это гидриды металлов и еще, не забывайте, бор H3. Бор э, менее электроотрицательный, соответственно, у него степень окисления с водородом плюс 3. И силициум H4. Плюс 4 у кремния, минус 1 у водорода. В отличие от CH4, здесь у углерода уже минус 4 у водорода, плюс 1. Значит, здесь от варианта не подходит. Дальше. Водород восстанавливает железо из растворов его солей. Нет, не восстанавливает, потому что железо у нас стоит условно в электрохимическом ряду напряжения металлов до водорода, соответственно, не восстанавливает. Относительная плотность водорода по гелию меньше единицы. Значит, как рассчитать относительную плотность водорода? по гелю. Нам нужно малярную массу водорода определить на малярную массу геля. Водород 2, гели 4. То есть получается 0,5 и действительно меньше единицы правильный вариант. Четвертое прибор, которым можно воспользоваться для получения и собирания водорода в лаборатории. Нет, нельзя, потому что, смотрите, газоотводная трубочка у нас направлена в пробирку, горлышко, которой направлено вверх. Водород имеет малярную массу 2, и это легче и меньше, чем 29 малярная масса нашего воздуха. Соответственно, весь водородик у нас улетит, поэтому этот вариант нам не подходит. Собрать таким образом водород нельзя. А14. Укажите практически осуществимые реакции, все электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Ну, Давайте по порядку пойдем. Калий, хлор и бром-2. Одни галогены могут вытеснять другие из состава солей только в том случае, если тот галоген, который вытесняет, он будет находиться в периодической системе выше, нежели тот, который находится в составе соли. Бром нас хлор вытеснить не может, соответственно, первый и третий пункт нам не подходит. Далее, литий 2 co 3 плюс H-хлор. У нас будет протекать реакция, все прекрасно, потому что будет образовываться литий-хлор и слабый электролит h 2 co 2 То есть пункт В нам подходит. Дальше, к плюс H-бром. За счет того, что H-бром это кислота, не окислитель, соответственно, с металлами после водорода реагировать не может. Пункт В нам не подходит. И кальций-йод реагирует с образованием кальций-йод-2. Тут все прекрасно, правильный вариант. Ответа 4, БГ. А15. Число веществ из предложенных, которые реагируют при 20 градусах с раствором сульфата калия. Калий-2, со 4 Очень много споров было по поводу этого задания, но я расскажу, как, что я вообще думаю, по этому поводу. Значит, начнем со следующего. Значит, H2SO4 разбавленная. Значит, если бы у нас была бы еще концентрированная, у нас реакция могла бы происходить с образованием кислосоля. Так нет. Плюмбум NO3 дважды. Две соли могут реагировать между собой в том случае, если у нас что-то выпадает в осадок. Как раз таки, плюбум С4 у нас будет выпадать в осадок, поэтому этот пункт нам подходит. С H не реагирует, не образуется никаких ни осадков, ни слабых электролитов. Кальций, НО3 дважды. Подобно и свинцу, нитрату свинца тоже. Кальций С4 выпадает в осадок, значит, реакция будет протекать. И барий, хлор 2. Здесь аналогично. Барий С4 выпадает в осадок, значит, реакция протекает. В таком случае мы с вами можем сказать, что правильный вариант ответа. А16. Разбавленная фосфорная кислота вступает в реакцию соединения с веществами. И обратите внимание, реакция у нас здесь соединение. Ну, давайте разбираться: первое калий ПО4 плюс H3PO4. У нас будет не что иное, как кислая соль. Какая именно, мы не знаем. Но, ну, допустим, скажем, что у нас больше будет находиться H3PO4, и там будет, например, вода. То есть пункт А у нас будет подходить... Я галочку поставлю. Дальше. Медь... Плюс H3PO4. И здесь реакция не идет, потому что медь находится в электрохимическом ряду напряжения металлов после водорода, а значит, не может вытеснять водород из разбавленных водных растворов кислот, которые не являются кислотами окислителями. Дальше кальций О. Кальций О плюс H3PO4. И что у нас здесь будет? У нас здесь будет происходить реакция обмена. Кальций 3, ПО 4 дважды. Я здесь лишнюю воду убрала, здесь вода не нужна. Если мы будем все уравнивать, то вода и не нужно будет. 3 сюда, типа 2 сюда. Значит, здесь будет реакция обмена. Соответственно, такой вариант там не подходит, потому что у нас здесь реакция соединения. И последнее NH3. Плюс H3PO4, ну скажем, пусть у нас э, за счет пары электронов азота и свободной атомной орбитали водорода будет образовываться новая связь по донорно-акцепторному механизму. Это тоже реакция соединения, то есть у нас правильный вариант ответа 1АГ. Далее, А17. Укажите соединение, которое может быть действующим компонентом средства для смягчения жесткости воды. И э, здесь что мы с вами можем сказать? Для смягчения жесткости воды мы должны использовать такие вещества, которые вместе с ионами кальций 2+, магний 2+, будут давать непосредственно нам малорастворимые вещества. Хлориды у нас растворимы, кидрокарбонат у нас растворимый, значит первый и третий вариант не подходит. Фосфаты как раз таки, они, кальций и магния они малорастворимы, поэтому мы можем использовать фосфаты, но что касается цинк-3, по дважды, это сам по себе, само по себе малорастворимое вещество, поэтому правильный вариант ответа 2. Далее, А18, выберите правильное утверждение. Наименьшая электропроводность среди, электропроводностью среди металлов обладает серебро. Нет, этот вариант неверный. Серебро, наоборот, обладает наибольшей электропроводностью, но просто очень были бы, были бы дорогие провода из серебра. Наименьше обладает висмут. Далее, титан относится к цветным металлам. Да, действительно, Титан, цветной металл, он туда относится. Далее, растворение цинка в щелочи является окислительно восстановительной реакцией, Да, потому что будет происходить образование комплексной соли, кали два цинк, ну, допустим, если у нас щелочь калия 2, цинку H4, и цинк у нас был 0, и он переходит в плюс 2. И водород, который был в щелочи плюс 1, он переходит в продуктах реакции в водород 0. Подходит. И медь растворяется в разбавленной серной кислотой с выделением водорода. Нет, медь вообще не реагирует с разбавленной серной кислотой. Опять же, я уже говорила, что медь находится в электрохимическом ряду напряжения металлов после водородов. Соответственно, нам здесь подходит вариант 3B. В. Массовая доля металла в оксиде металл О равна 36%. Для этого металла справедливое утверждение. Значит, Если массовая доля 36 для металла, значит, характерно для нашего кислорода 100 минус 36. И это у нас 64%. Как найти малярную массу всего металл О? Мы малярную массу нашего э, кислорода поделим на 0,64%. То есть 16 я делю на 0,64. У меня получается 25. 25 минус 16 у меня получается 9. То есть, если малярная масса металла 9, то это у нас берили и оксид бериллий О. Теперь с вами работаем с нашими заданиями. Гидроксид, оксид и гидроксид реагируют как с кислотами, так и с щелчами. Действительно, потому что бирили у нас амфотерный металл подходит. Образует несколько оксидов, нет, только бериллий О. находится входит в состав гемоглобина крови, нет, железа 3 плюс туда входит. А гидроксид хорошо растворим в воде, нет, это амфотерный гидроксид, соответственно, он плохо растворим в воде. Далее, А20. Укажите сумму малярных масс алюминий, содержащих продуктов А и Б в, в следующей схеме превращения. Значит, алюминий плюс хлор-2 получается алюминий хлор-3. Затем натрио-ОН концентрированная и избыток. Значит, у нас будет получаться комплексная соль, натрий-3, алюминий, ОА OH 6 раз. И затем у нас H-3, на разбор и раствор, и избыток. У нас просят алюминий содержащий, значит, у нас будет алюминий внутри трижды. просто там будет еще натрий-3, нас он не интересует. Теперь считаем малярные массы. Натрий- это 23 умножить на 3, плюс 17 на 6, и плюс 27 это вот это вещество на 198. Теперь алюминий на 362 умножить на 3 плюс 27 это 213. 213 плюс 198 у нас получается 411. Это правильный вариант ответа 4. Далее. А21. В закрытой системе протекает одностадийное превращение А плюс Б, стрелочка туда назад С. После установления равновесия давление в системе увеличилось в четыре раза. Укажите. Правильное утверждение. Равновесие в системе не нарушилось. Наоборот, оно нарушилось, потому что изменилось давление. Давление для газообразных веществ или реакций, в которых существуют газы, оно будет нарушать равновесие. Скорость обратной реакции уменьшилась. Наоборот, там, где у нас больше становится объема, там будет скорость, наоборот, возрастать. То есть обратная реакция, наоборот, ее скорость будет возрастать, не подходит. Увеличилась скорость и прямой, и обратной реакции. Да, действительно, потому что в Правой и левой частях у нас находится газообразное вещество. Увеличился объем системы. Нет, раз у нас увеличилось давление, значит у нас объем системы будет, наоборот, уменьшаться. А 22 Повышение температуры от 20 до 80 градусов приведет к увеличению растворимости в воде. И смотрите, у нас увеличение температуры, если это газообразные вещества, наоборот, будет уменьшать растворимость в воде газов. H2SO4 и так растворяется бесконечно в воде. Соответственно, это у нас калий а OH. 23 Сокращенное уравнение, ионное уравнение реакции H плюс OH минус равно H2, соответствует взаимодействию в водном растворе веществ. Ну, давайте разбираться. HNO2 и калий ОА. OH. HNO2 у слабый электролит. Соответственно, что мы с вами можем сказать? Раз это слабый электролиз, значит мы его расписывать на ионы не будем. То есть тут будет оставаться H3. Далее, барий СУ4 в продуктах реакции у нас выпадет в осадок, не подходит. Магний СУ4 у нас аналогично. А вот h хлор, я прям запишу, плюс барий О2 будет нам давать барий хлор 2 и воду. Мы это все уравняем. Теперь расписываем на ионы. 2H ⁇ 2 хлор-минус, плюс барий 2 ⁇ плюс 2 оh равно бари 2 ⁇ плюс 2 хлор-минус, плюс 2 h 2 Смотрите, у нас двоечки здесь уходят, хлоритоны бари уходят, и двоечки и опять уходят. Остается H ⁇ OH ⁇ и H2. То есть правильный вариант ответа 4. Далее, А24. В водном растворе в значительных количествах совместно могут находиться ионы пары. Могут находиться ионы пары только те, которые не реагируют между собой с образованием слабого электролита, газа, осадка и так далее. Значит, Здесь у нас в результате реакции будет получаться CO3- 2 и вода. Значит, такой вариант не подходит. Здесь у нас образуется h 2 co 3 слабый электролит. Здесь кальций HCO3 сильный электролит, поэтому они могут находиться в растворе, тут же диссоциируют. H+, и CO3- дают... HCO3 тоже у нас э, ион слабого электролита не подходит. 25. К увеличению pH водного раствора приведет поглощение водой смеси NO2 и кислорода. Будет это все приводить к образованию H3, а значит pH будет а, понижаться, а не увеличиваться. Не подходит. под добавление в раствор уксусной кислоты оксида магния. Вот здесь смотрите, у нас была кислота, а, низкое значение pH, потом мы оксид магния добавляем, у нас она частично взаимодействует и делает среду более нейтральной. Значит с нише, немножко повыше будет а, происходить изменение PH, то есть этот вариант там подходит. Пропускание через изысковую воду углекислого газа. Здесь, наоборот, известковая вода щелочь, кольцо уж дважды, а мы понижаем э, наш pH за счет того, что частично кольцо дважды будет реагировать с углекислым газом. Растворение в воде промоводорода будет приводить к образованию кислоты, а значит, pH будет, наоборот, понижаться. А26. Для подкормки растений на 1 метр квадратный, почвы необходимо внести азот. Я прям так запишу, обратите внимание, здесь у нас атомарный азот, здесь не N, а именно просто N. И калий 7,8 граммов. Это у нас на 1 метр квадратный. Укажите массу смеси, состоящей из аммиачной и калийной селитры. Значит, аммиачная селитра NH4NO3, калийная калий NO3, которая потребуется, чтобы растения получили необходимое количество азота и калия на поле площадью, 100 метров квадратных то есть нам нужно соответственно умножить это на 100 560 грамм и здесь 780 грамм как нам пересчитать значит мы с вами будем использовать атомарность начнем мы с и внутри потому что калия есть только здесь и здесь у нас будет непосредственно калий. что мы с вами можем Сделать таким образом. Значит, мы можем найти сразу же массу, можно химическое количество. Наверное, я пойду через химическое количество. Химическое количество просто у нас калия. 780, 780 разделить на 39 – это 20. Соответственно, если 20 моль у нас калия, значит 20 моль у нас здесь и калий внутри. И 20 моль азота здесь тоже будет. Что касается химического количества азота, 560 делю на 14, у нас всего 40. 40 всего, 20 на калий н приходится, значит, на NH4-Н3, где будет два атома азота, будет приходиться тоже 20 моль. С учетом стихиометрических соотношений 1 к 2 химическое количество NH4-Н3 в 2 раза моль меньше, нежели чем химическое количество атомов азота. Теперь считаем массу. Масса калия НО3 это 20 моль умножить на малярную массу. 62 плюс 39 это у нас 101. 101 умножить на 20 это 2020 грамм Теперь масса nh 4 НО3. 10 моль умножить на малярную массу. 18 плюс 62 это 80. То есть того у нас 800. Сумма по 700 плюс 2020 это 2020. 100. Правильный вариант ответа, так только я неправильно посчитала, 2100, 2820, ну, бывает, лучше использовать калькулятор. Правильный вариант ответа 3. Далее, А27, мы уже идем по органике. Укажите формулу соединения, которая вступает в реакцию поликонденсации. В реакцию поликонденсации могут вступать в вещества, которые могут отщеплять, например, Воду между собой. да, То есть в таком случае мы ищем с вами гидроксогруппу. А это у нас в данном случае теленгликоль. Далее, А28. Назовите по систематической номенклатуре соединение формула которого. Ну Давайте разбираться. Самая длинная цепь, вот она у нас очевидна. Причем нумерация мы будем начинать с вами слева, потому что у нас с левого края будет ближе кратная связь. У нас есть заместитель бром и есть метильный заместитель. При этом мы с вами помним, что у нас всегда начинается название с того заместителя, кто первый стоит по алфавиту. Значит у, нас у второго атома углерода находится бром, у третьего находится метил. Затем всего у нас 5 атомов углерода в главной цепи. Это пента, но за счет того, что есть кратная связь, мы добавляем суффикс «ен». Пентен, и у второго атома углерода будет находиться кратная связь. Вот ищем такой вариант. 2-бром-3-метил-пентен. Правильный вариант ответа «два». Далее, А29. Число структурных изомеров, которые образуются в результате монохлорирования. Один атом водорода в молекуле замещается на хлор, два метилбутана. Ну, для начала мы с вами нарисуем два метилбутана. Бутан это четыре атома углерода. Суффикс «ан» говорит о том, что все связи углерод-углеродные, неодинарные. одинарные. И я тут же нумерую атом углерода, от второго у меня будет э, уходить, скажем так, метильный радикал. Теперь, куда у нас может происходить а, замещение? Вот сюда и вот сюда будут одинаковые, да, потому что у нас условно как такая вот рогатка получается. Значит, э, здесь это будет только один. Затем может замещаться. Вот здесь это второй. Затем может замещаться. Вот здесь это третий. И вот здесь это будет четвертый. То есть четыре различных изомера здесь возможно. Самый последний вариант 4 а30. Веществом, образующим альдегид при взаимодействии с водой, является. значит образу... Образовать альдегид при взаимодействии с водой может только этин. Это реакция, протекающая в присутствии соли ртути, реакция э, Кучерова. Дальше А. 31. В реакции С6А6, СНО3, в присутствии серной кислоты, укажите верное утверждение. Значит, это у нас будет, во-первых, реакция замещения, потому что у нас бензол в преимущественно вступает в реакции замещения. И я вам нарисую даже, что будет происходить. То есть плюс hono 2 таким образом, очень часто записывают азотную кислоту в органических веществах. Для чего? Значит, вот у нас будут щепляться молекулы воды, но здесь концентрированная кислота серная это уже не так важно и на место водорода у нас замещается на два группы значит это у нас реакция замещения образуется нитробензол то есть аг это правильный вариант ответа 1 далее а32 К классу спиртов относится основной продукт превращения ну давайте разбираться с2H5 бром плюс натрий H -OH водный раствор. Когда в водном растворе у нас уходит только натрий бром, а H OH группа присоединяется по месту отрыва галогена. То есть правильный вариант А подходит нам. Далее. С 3 h 7 бром плюс калио спирт здесь у нас будет образовываться алкен, то есть вариант нам не подходит, если на спирту, никакого спирта здесь не будет. Дальше, альдегид плюс водород у нас будет получаться, спирт, и в данном случае альдегид плюс купрум H2 при нагревании будет соответствующая карбоновая кислота, то есть правильный вариант ответа АВ, и это 2. Далее, продуктами химического взаимодействия фенола C6H5OH и натрия являются вещества, формула которых. Значит, когда у нас реагируют спирты с металлами, у нас будет происходить реакция замещения натрия, точнее водорода на натрий. То есть у нас будут образовываться фенолят натрия и водород. Правильный вариант ответа один. Далее, А34, укажите превращение, основным продуктом которого является карбоновая кислота. Значит, спирт с купрумуаж дважды, здесь будет альдегид, не подходит. Значит, карбоновая кислота у нас муравьиная с купрумуаж дважды, при нагревании и здесь будет происходить и вообще обратите внимание реакция по альдегидной группе за счет того что муравьиная кислота ее по-другому называют альдегидная кислота то есть вот здесь вот карбоксильная группа вот здесь альдегидная группа здесь могут протекать реакции серебряного зеркала и скупому аж дважды соответственно здесь будет у нас образовываться целого вода и купрум 2 то есть вариант не подходит дальше ch3 ch2 COOH, ch3 это у нас будет не что иное как сложный эфир и Вода в кислых условиях. То есть у нас протекает кислотный кидролизм. Здесь как раз таки будут образовываться исходная карбоновая кислота и спирт. Четвертое, в данном случае у нас будет образовываться просто спирт. Реакция гидратации алкенов. Далее, А35. При полном щелочном гидролизе триглицерида глицерита получена смесь, состоящая из пальмитата, алиата и ботанаата натрия. Укажите формулу 3-глицерита. То есть в составе нашего должна быть, должен быть остаток пальмитиновой кислоты С15, А35. Что я уже пишу? C15H31COOH. То есть вот такой остаточек у нас должен быть. Алииновая кислота. Это у нас C17H33COOH. Вот такой остаточек. И бутанаата. Это у нас бутановая кислота. C3H7COOH. То есть вот такие остатки у нас должны быть. Ну давайте в по порядочку. C17H33 есть. C15H31 есть. C h7 есть вот то есть правильный вариант ответа 1 что в другом случае не подходит вот здесь c17 h35 c17 h35 c17 h35 еще c4 h9 далее а 36 укажите верное утверждение относительно сахарозы напомню о том что сахарозы это дисахариды как раз-таки у нас правильный вариант ответа 1 имеет общую формулу, ну, но не общую формулу, а просто формулу c 12 С22, 11 Относится к полисахаридам? Нет, это тисахарид. В молекуле содержится две свободные альдегидные группы? Нет, потому что... Это уже, скажем так, дисахарид образуется из циклических молекул моносахаров. И последние четыре при нагревании окисляются мячным раствором оксида серебра. Нет, потому что как раз-таки альдегидные группы они связаны в циклической формуле, и поэтому не может происходить реакция. Не, ну, скажем так, качественная реакция на альдегидную группу. А37. Сумма коэффициента перед формулами исходных веществ в реакции полного окисления глицина кислородом равна. Ну, во-первых, напомню, что такое глицин. Глицин это самая первая у нас аминокислота, а аминоуксусная кислота или 2 аминоуксусная кислота. Мы ее немножечко можем свернуть. Например, С2H у нас тут 5 о 2 н и у нас окисление. То есть получается co 2 h H2O и N2. Давайте пробовать уравнивать двойку сюда. Ага, не получится азот уровня. Значит, сюда 2, 4, 5 на 2, 10 водородов сюда, пятерочку. У нас нечетное количество атомов кислорода опять же не подходит. Умножаем еще на 2. Значит, 4, восемь значит водородов у нас здесь 20 и десятка перед водой 8 на 2 16 еще 10 и 26 делить на 2 это 13 значит нам нужно было сумму коэффициента перед исходными веществами 13 плюс 4 это у нас получается ага. наверное я неверно посчитала давайте я на калькуляторе буду считать не 13 получится значит 8 на 2, 16, плюс 10, и еще минус 8, который находится у нас вот здесь. Вот. Минус 8, значит, это 18, делить на 2, это 9. 9 плюс 4, это 13. Вот, значит, теперь правильный вариант ответа 2. Так, и последнее, А38 в промышленности реакцию полимеризации используют для получения. Здесь самое главное полимеризация, а не поликонденсация. Ацетатное волокно получается в реакциях поликонденсации. Целлюлоза в реакциях поликонденсации. полибутадиен полимеризации, лавсан поликонденсация. То есть правильный вариант ответа 3. Мы закончили с вами часть А и завтра ждите выход части Б. Всем пока!